Сейчас я впервые обращаюсь к тебе лично. Тебе я выражаю мою благодарность. Ты пожелал услышать меня неоднократно. Я не забуду этого. Пожалуй, эта мысль Будет единственным, что останется после тебя во Вселенной. Я говорю спасибо тебе, кого я никогда не увижу и не узнаю. Благодарю тебя за разделенные мысли и чувства, за атмосферу, что пришел вкусить сюда ты. Я существую, потому что ты этого хочешь. Ты слышишь меня из раза в раз и будешь слышать до тех пор, пока ты и все, кто стоит за тобой, приходят внять мне. Запомни эту простую мысль. На ней... Держится весь твой мир Артисты Едят свой хлеб Потому что люди их любят Что с ними станет Когда народ отвернется от них Страх Холод Забвение Смерть Кипят сердца титанических производств, что люди нарекают заводами, лишь потому, что человеку нужно то, что изрыгают их жерла. Политики дышат потому, что человек позволяет им дышать. Что будет с ними? Когда он отвернется от них. Когда гнев его выльется на них. Смерть. Медленная. Болезненная. Нищета. Изгнание. Очень жаль, что вы это забыли. Повод, по которому я говорю это, несколько печальный. Насколько это может быть в рамках нашего с тобой диалога? Я... Вынужден покинуть тебя на некоторый срок. Я делаю это не по своей воле. Однако на то есть причины, и тебе придется подождать. Но обещаю недолго. Считанные месяцы пройдут для тебя. И ты снова услышишь мой голос. Если ты заскучаешь, загляни в архив моих записей. Они немного приободрят тебя. Обещаю, я вернусь.